Еще одно видео от платформы Galaxy раздают 2 NFT бесплатно и без комиссии. Клейм. Нужно лишь выполнить задание. Сделать ретвит, подписаться на Discord и Twitter. После выполнения, тут будет кнопка Verify. жмем, все зеленое. Появляется кнопка Claim. нажимаем, информация по транзакции пройдет тут. Ну и на этом все. Следующее. Здесь у нас код твит. Это твит с комментарием вверху. То есть, когда открываете твиттер, нажимаете на ретвит, у вас открывается небольшое всплывающее окно. Там есть обычный твит и код твит. То есть, твит с комментарием. В этом комментарии должно быть следующее содержание. Вот эти три тега. И теги трех друзей. После того, как все это создаете в комментарии вверху, нажимаете кнопку разместить твит. И здесь кнопку верифи. Все. Ставим лайк. Подписываемся на дискорд и Twitter. Все зеленое. Кнопка клайм активно. Нажимаем. Проходит информация по транзакции. И картинка у вас кошельке. Все посты по данным раздачам у меня в телеграм-канале. Ссылка на телеграм будет в описании под видео. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока!